Приветствую всех любителей видеоигр. А мы продолжаем, продолжаем покорять данную прекрасную игру. что то хотел сказать? Нет. А, вы наверное уже такие радостные смотрите первую серию сегодня, да? А это уже третья оказывается. Первой серии было, конечно, интересно сначала, во второй еще лучше. Ну а здесь посмотрим, что нас ждет здесь за это за этот, скажем так, короткий промежуток времени. А, я, кстати, забыл клавишу еще переназначить одну Ну ладно, не страшно Разберемся потом по ходу, по ходу всех дел Ты идешь там, молодь? Идешь? Хорошо Пойдем О, Он такой сначала головой, Только типа иди вперед Сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю Успеем до зимы? Не знаю я Ладно, ладно Такой серьезный, ну типути, -дип, блюд Так, область открыта Пушка диколеси. Жди, команды. Вот, вот, вот, вот это правильно. И пошел. Нет, нет, да. Так, так, так, так, так, да, да, да, да, да. Хорошо. О, новый комбо. Отлично. Право, блин, как хорошо, я заходит. Это полезно. А, блин, забыл бегло. Это помню. Иди сюда. Отлично. Mm. Мне нравится, что они вполне себе немножко разные. Отлично. Так, главное про блок не забывать, потому что я забыл, где эта кнопка находится сначала. Так, так, так, так, так, так, где? Где? А смотрите, а на него не работает, как ушло. Ага. Так, индикаторы угрозы ображают вокруг Кратоса, указывают на врагов за пределами экрана. Золотистый цвет индикатора означает, что враг близко. Кстати, лучше бы был бы красный, но мигающий красный, что Кратоса атакуй. А, ладно. Фиолетовый означает, что противник стреляет в Кратоса. Я для быстрого разворота. у Снова враги. дик дик дик дик дик дик Ага. Нет-нет-нет, не в того, вот в этого приготовишься соберись так сначала главное дальних убрать а -э -э -э -э -э -э. так так так добиваемого пацаны а знаете что еще вспомнил Хух, нет, нет. блин слевок не хватит его разбить а кого разбить кто там такой интересный Тихо, тихо, тихо, ага, ага, ага, ага, бежим, бежим, бежим, бежим, до него и разрываем просто по Вообще красота. Патин я-то, конечно, делал такое. Топор вниз? Спасибо. Но главное еще снова следить за всеми, кто вокруг. И что, малоу а так уж что пикел, что ли? Малоута не трогай. Уфига, сию, не нашел. Ты моего Вперёд! сына даже не думаешь трогать. А тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тих. Еще раз, что заходил Я его вижу. Ловик это порог Отлично. Хотел, чтобы сын с ним разобрался, но передумал. Ну Конечно. Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Все? Не, он хорошо справлялся, мне нравится. Так, для быстрого разворота нажмите. А, да-да-да, и настройте эту кнопку. что за F? Пойди сюда. Ладно. Поселение Йотанов. Йотанов? Великан. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые У -у -у. знала. Они вроде как родственные. Поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Хорошо. Не успел без теории прочитать. Так, а нам вообще куда? Нам пофиг куда идти? Или все-таки есть выбор, как бы вариация? Опа, это что? Так, подождите, а как мне теперь понять, куда я иду ли я правильно или нет? А пойдем-ка сначала одна наверх. Если я все-таки иду неправильно, постараюсь вернуться. Тут вроде бы можно будет возвращаться. Опа! Опа. Ну-ка же, сюда. Ага, у тебя селка хватает. Тут я посмотрел хорошо наверх. Серебришка. Опа, жизни. Тоже пригодится. У меня скоро ярость заполнится. Это, кстати, хорошо. Так, здесь ничего. А, вот, серебро нашел. Так, ладно, пойдем, наверное, к поселению Йотаном зайдем. Как бы без вариантов. Малой, залазь. Если что, я думаю, здесь можно будет все-таки вернуться спуститься. Надеюсь. Так, куда я по карте иду? Ага, ага, ага, подожди, подожди, подожди, подожди. Ну-ка, малой, обратно вернись. Нам все-таки по сюжету сюда, значит, мы пойдем обратно. Правильно, правильно? Надо все осмотреть. Так, топор пока не нужен. Или нужен? Не, на всех случай нужен пик все-таки знает, что нас все еще ждет там. Ну ка малой, пойдем сюда, иди вперед. А подожди, не отсюда ли мы пришли? Подождите, как Кстати, да, по-моему, отсюда пришли. Да, да, да, да, да, да, да. Обратно, обратно, малой. Пойдем, пойдем. Просто так и не скажешь. Я кстати задумался, почему картос не брился. Помоложе бы выглядел. Не так бы его и этот хрен тот старом обзвал. Так, но здесь я вроде ничего такого ниже Плохо, что он прыгать не умеет. Это, конечно, не очень такое себе удовольствие. Но вроде бы ничего нет. Ладно, я вроде бы все осмотрел хорошенечко. Да, все, можно лезть наверх. Отлично. У нас тут монетки. Охренел что? Ну ка еще стрелу ему в жопу еще засуни еще одну. Чем батьку-то пугает? Глянь, промахнулся. Мало, ну поаккуратней. Не промахивайся. Старайся целиться лучше. Стреляй медленнее. За скорость платишь меткостью. Вот, вот. А, заморозив папу, эти враги приходят в ярость и становятся намного злее. От их ледяных взрывов надо уклоняться любыми способами. Хорошо. Заморозив папу, они даже меня не коснулся. Ой, какой ты молодец. Вот так вот надо было еще и в прошлый раз говорить. Ой, а ты там игрушку пропустил? айди вернись, забери ее. пришлось возвращаться забирать. Так... Касание хель. Слабая руническая атака. Невероятно быстрый выброс энергии, отбрасывающий всех соседних врагов и прерывающий их действия. А вы получили камень, камешек слабой рунической атаки. Подобные камни позволяют наделять оружие слабыми и сильными атаками. Вставить руны камень, призначение для него, бла-бла-бла, да-да-да, в оружие. Хорошо, рунические атаки. Щелкните, выберите, что он позволяет дать. Это урон, два оглушения, удерживайте. Кью и удар. Хорошо. Рунические атаки можно улучшить, потратив опыт. Улучшение рунической атаки повышает ее характеристики. Щелкните, чтобы вставить. Кстати, я уже про... Прыг... Любой из имеющихся сюда еще. Я, кстати, уже профукал очки опыта на вот на это ковно. А где, кстати, что там про рунические атаки? Еще, по-моему, вот это прокачал. Надо два раза подряд, чтобы пробить вражеский блок. Я прокачал. И вот эту штуку я прокачал, чтобы лупить, лупить, лупить. Кстати, почему-то у меня, кстати, еще нет этой атаки. Для выполнения... Мне, наверное, нужна сила рун 200. Чтобы... Ну, блин, надо было как сначала думать, прежде чем что-то делать. Но уже ладно. Ого, как ты это а, она заряжается. Бля. Вот это я сейчас не кажется, мудро можно, можно конечно сейчас батенька поднимет эту штуку о я же говорю Иди. опа обратно аккуратненько поставил. нет ну брать багадень погоди, хотела. погоди Привет, не спеши видишь? сейчас как провалится блять почему я не удивлен Помоги, отец! держись Держись, аккуратно, не спеши, да не сорвешься ты, держись. Держись крепче. Держись, Я его. сейчас. Блять, как он с него волнуется -то. Хватай его и бросай просто туда. <связь> Ладно, лучше падать вместе. <связь> У -у -у. Все обошлось. Хватит бегать. Вот. Спешка дорого стоит. Вот. Очень Здесь... дорого, судя по всему. Ты посмотри, где мы. А, ну ладно, не так-то а, и высоко падает. Снова драугры, Но эти не движутся. Они мертвы? Нет, есть, вы них не, нет, мертвы? скажем так, души. Сын приготовься. Живые, живые! А, степень опасности врага обозначает их цветом рядом с шкалой здоровья. По цвету шкалы здоровья зеленый до можно судить. А то насколько силен по сравнению с Кратосом. А о, кто мой, это? Вот а я не могу, не могу сейчас, это, что... О, их надо разрушить Пока они не проснулись Ага, а те кто живые Я сразу пойму, я понял о, о, о, о, о. Спасибо за подсказку мало. Так, начал, вот, вот этих надо разрушить Так, а у меня там ярость накатилась а, ай, Тихо, тихо, топор мне верни Спасибо, ребят. Но пора с вами немножко по-другому поговорить. Нечего по ничего Ничего усепло вылазили. Вот, вот это вообще сейчас было прям, кстати. Так, тихо, тихо, тихо. тихо я блок поставил. Чуть, я не понял, ты еще кофе на наблу, что Ты мне не трогай. Нормально, вообще не пошел. Конечно, крови мало, ладно. А они еще такие, в сами по себе бескрогные. Так, где-то справа, ага. О, ты что, ты вообще офигенно уклонился? Оп, еще разочек. Братан, тебе пора от самой коньки снинуть. Ага. Лови. Промахнулся чуть-чуть. Ща-ща-ща-ща-ща. Ага, ой, не в ту сторону отпрыгнул. Ну ладно. Я, конечно, немного жиль не потратил. Последний. Ну как, Намного. Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Да нет, кстати, он сейчас весьма неплохо справился. Вот ну, ты сейчас его такой, типа, отчитал. Ну, в принципе, лучше правильно, лучше 10 раз подумать. 10 раз, скажем так. Посмотри. Так, смотрю. Но. Я жду, блядь. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут один? Так, хорошо. Тихо, Смотри, сюда! Где, где, где, где, где? Так иди Да пусть идет, давай. Ну, сейчас снимем. И что это? Что это такое? Ловить топор блядь. А что тебе вообще хочешь, что ли? Он все... А, он тебя слазит. На еще. Ты думал, что, ты ко мне подойдешь? Типа? Бросан, я могу найти топор. Зачем? Ой, я промахнулся За 10, там нету? Сейчас сразу вас двоих буду лупить пацаны. Почему так много? Ой, малого, чтобы не трогал. Пацаны. ничего они, кстати, смотрите, у них еще показано, что они собираются оттакавать. Класс. Ух. Кто-то... Дима чик. Я забываю про вот так вот делать. Да. Забываю сделать. тихо тихо тихо тихо тихо тихо Вс ⁇ не могу привыкнуть к управлению. Ой, зад это за что? Да, конечно. Ага, хорошо. Помочь еще спрашиваю. Не, вообще он правильно делать, что спрашиваю, потому что я могу выстроить пока я его атакую, и нанести повышенный урон. Это самое главное. Ну, как я понимаю, так и должно было быть. Они должны были сломать стену, чтобы мы здесь залезли. Да. Так. Ага. Здесь не. А монетки нашел. Хорошо. Так, значит, в может находиться серебро и здоровье. Вообще красота. Стоит быть просто чуть больше внимательно. Так, здесь все, здесь все, поехали наверх. На вниз вроде бы. Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. А на меня напрягает да? уже. Ну, куда крешку Добро ключ пустой надо проверять такие дела так что у нас здесь может быть ничего не вижу ну ладно Но здесь вроде ничего Блять, видимо прям науку мне падай конечно пойдем на что утренне это расшатать опасибо сейчас сейчас сейчас я иду вещь видишь тут это собираем я иду уже, иду, иду, иду. Я почти здесь. Зомби, зомби. А где то внизу, кстати. Или нет? А вон Нет? Не она, по-моему. я лучше разломаю. Блять, здесь еще солнце светит, ничего не видно. Ты чё, кошелка? Ух, фигуя. Так, так, так, так. чем мы ты пора боишься, Але, Лупи ее, пока я буду топором махать. Ой, я застрял, кстати. Вот, теперь не застрял. Так, ты где? Готов? Стреляй. Ух, нифига, тебя еще, кстати, отравляет. Но мне это, в принципе, хочется. готов. Готов, готов, стреляй еще раз отлично работает блокирует я иду к тебе кошелку давай третью нет не будет третью. <звук> красавчик убил ее сука так а это Ой, кто вообще вельва. вельва чего так убитый вельва а Никогда вельва не думал, что увижу. так без давайте посмотрим кто это у нас а мама рассказывала, что некоторые ведьмы обретают силу обменивая частички своей души на магию Сейдер. Постепенно они теряют все человеческое и превращаются в вельв. Все они могут мгновенно исчезать, а эти вельвы еще умеют отправлять прикосновением отправлять прикосновением и дыханием. Хорошо. Так, тут ничего, тут ничего. О, ХПшечка. Ну, я все-таки, в принципе, не настолько осторожный игрок. Я больше не рубить, убивать, месить. Так, а как мне бы спуститься вниз? Я вижу сундук, я хочу его сразу забрать. Падай вниз. Не хочешь падать вниз? Главное его просто не пропустить, как получится с игрушкой, а потом еще бегать здесь вокруг да около. Блянь. А зная меня, я буду это делать блядь, долго. Так. Ага, я могу вниз спуститься. Хорошо. Ну. Прыгай. Ага. Я не понял, почему тот человек напал на тебя? Я же сказался, больше ничего не знаю. Вот у нас что значит? Вот, Чуть, Чуть внимательности. Так а это что такое? Блять, отвечаешь, что здесь что-то будет не так. Но я же говорю, Иди сюда. Фиолетовый, Фиолетовый. Тихо, тихо, тихо, тихо. Здесь нужно осторожность. Тихо, тихо, тихо. Есть атаки, которые я не могу заблокировать. Я уже понимаю, какие я не могу заблокировать. И приходится только уворачиваться. Главное сейчас не погибнуть. Уворачивайся. Атакуй! Отлично, отлично, отлично. Фиолетовый. Это самый мощный по сравнению с моим уровнем сейчас на данный момент. У меня еще хпшки мало осталось, пиздец. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь все-таки ждало. Мне нравится здесь стереозвучение, потому что есть звуки слева и справа, и можно немножко ориентироваться. Так, золото и гира, рубленое серебро, мягкое... А, это предмет для крафта в будущем, да, как я понимаю? Так, броня, кстати, у меня ничего не прибавилось? Нет, ничего не прибавилось. А, ресурсы. В водах Медгарда можно найти золото из Морского Великана. Оно используется для создания самых раз разных предметов. Довольно прочный фрагмент гноменного металла. Используется для улучшения разных наборов брони, а также для когти встречается в гробах. Хорошо. Я прям предчувствовал, что здесь меня что-то такое опасненькое Стой. ждет. Стою. Хватит. Прости, подумалась. Какой малой интересный. Блядь. Меня просто как раз-таки сейчас его слова очень напрягли. Ну, ладно, вроде бы никого нет. Так, жизни, кстати, мало. Он, кстати, не отхиливается что-то. Так, а мне куда? Наверх? Не наверх. Так, ага, вижу, там надо цепочку сбить. Так, еще один сундук, отлично. Да, да, сейчас. Сначала сундук. Здесь там тоже материал, да, для создания будут? Да. Ну и хорошо. Наверху. Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Угу. Угу. Смиста! Не, ну лук туда этот топор туда вообще как бы кидать бессмысленно. Знаете, а он их не может разбить. А вот я могу. А кстати, я бы в него попал. Даже высоко как получается. А вот теперь можно его вот так бросить, да? Да, отлично. Я лучше их заранее сломаю. Блин! Я, я в хоррор или в году Вар играю, что-то не вкурил. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, наверх залезь обратно, сейчас будет еще какой так, так, так, так, так, так, кпшка, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, я так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Сейчас я знаю, что я тяжело ранен. Не-не-не, ребята, сегодня не ваш день, это однозначно. У меня пусть, Я пусть и тяжело ранен. Кстати, почему-то я не вижу на себе крови. Я хоть и ранен тяжело, но было бы лучше, было бы лучше. Если бы. Ой, а зачем ты так? Ох, еще разочек по нему. Отлично. Если бы я видел бы повреждение на теле, было бы, ну, выглядело бы это явно поинтереснее. Это, во-первых. А, было бы точно, как минимум, лучше понятно, что я прям ранен-ранен. Так, и что здесь? Что-то я здесь тоже... Ага, вижу сундук. Ага, То есть ты хочешь, чтобы я за этой хренью вернулся туда-обратно. Так, здесь ничего. Так, мне просто интересно, это он не отметил? Я могу снимать... Тел... Не понял. Не понял. Ага, я могу снимать тела. Таким вот у... нехитрым способом. Все, да, в принципе? Что там, посмотреть не хотел? А, вот, да, что-нибудь нашли. Нифига. Спасибо, сынок. Смотри, тут еще. Давай, рассказывай. Его Мама рассказывала. Огромный каменный войн". Книжку с собой носик, кстати, читает. Похоже был жестокий бой. Там Один, Тор, даже Мировой Змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Грумгнира. Идиот. Неплохо больше чем миф уходя великана оста... а ну подожди а как прочитать а это святилище Йотунов найти хорошо Блядь, эти кости когда шатаются мне это прям напрягает так могучий великан из льда и камня Он сражался в стоке битве с асами и виванами. сражался с самим тором и кажется они оба проиграли так, мне самое главное понимать, туда ли я иду. Пойди сюда. О, это свиток для него. То есть я понял, F это мелкий, я, я это видел. я. Ну-ка, зачитай. Добавлена легенда. Найди новый свиток. Мир гномов безопасности. Ради защиты от бродяг, Хель и его жители пустили стражей Асгарда на свои границы. Теперь хвала прозорливой мудрости Одина. Ваны могут не рассчитывать на помощь Сварталь в Хейма. У эльфов по-прежнему хватает проблем. Все идет по плану. Хранитель ворона. Отлично. Еще соточку опыта мне дали за это. Красота. Так, главное все осмотреть хорошенько. Прежде чем куда-то двигаться дальше. Естественно. Времени осталось мало. Надо решить загадки. Раз, загадка. Угу, там цепь куда-то... Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону, понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Понял. Бля, сейчас будет мессилово. Сейчас точно будет какой-то месяц Так, я только два из трех сломал. А, вижу третий. А, вижу второй. Ага, ага, окей, окей, окей. Все, все, все, до меня доперло. Так, иди сюда. Ага. Готово! Идем по мосту. У. Привет! Не ожидал, что мой сын часто на тебя... Ух ты, блядь! Ух ты, блядь! Ух ты, блядь! Ух ты, блядь! Ладно, Ладно! Раз уж такое дело давай в ручками. Скорее. Да и порвем его просто пополам. А можно и там, ну голову разорвем Понравился, но учись, ну, в будущем пригодится. Опять ты. Да. да я знаю, что это я, но ее надо бы зажать. Лютик да, ты охренел совсем что ли? А да я блок держу, а л ⁇ Ах, вы ж, блядь. Надоели мне, блядь. Совсем распаясалась кошелка, блядь. Блядь, чуть-чуть не хватит. Она было больших сначала, лучше. Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Пизда вам такой. Я вернулся, детки Один, да. Отлично, оглушение сработало. Так, так, так, так, так, так, не отлично. Ой, блин, здесь такие спецэффекты плохо оказывается Как он больших-то лупит неплохо об стену сначала, но, к сожалению, он не смог использовать стену, потому что коллизия не дала. А жаль, жаль, жаль. Чуть-чуть не продумано. Лучше бы он бежал не туда, куда смотрит, а туда, а туда куда ближе. Да, вижу. Ну-ка, дай кого уркопав. Ладно. Как это хорошо продумано. Как это Отлично. хорошо продумано. Ой, я уже больше, И еще больше на 1% люблю эту игру. Во-первых, он вылетел за локацию, а предмет остался. Правильно? Правильно. Предмет остался у меня в кармане. А... Так, кстати, я не, не могу понять, в какую мне сторону. Так, это надо сломать. Нет? Нет. А, а предмет остался у меня. Так, хорошо, мне нужен еще один этот, да. Ой, как время быстро про прошло-то. А я вот не пойму. Вот там что-то есть, вижу интересное. Птичка. Иди сюда, я выстрели отсюда, еще точнее. Так, ладно. Подождите, нужно понять, где третье самое. И можно будет идти до кт до контрольной точки, и уже это самое продолжить. Так, здесь еще один сундук вижу. Главное про него не забыть. Где-то я что-то упускаю. Так, здесь две были поблизости. Третья точно должна быть недалеко. Просто главное смотреть с правильного ракурса. Так, ладно, давайте чуть-чуть пробежимся... Дальше. Угу, угу, угу, угу. Скорее всего, вот отсюда я должен... Ага. Во, третья печать. Все, отлично, и сундук открылся. Так. Я забыл, что здесь есть сохранение, но... Я на всякий случай сохранился. Вдруг сейчас какие-то твари болеют. Какое-нибудь яблоко, да? Так, да, значит, третье яблоко. Ой, второе. Еще одно осталось найти. Так, хорошо. Еще у меня остался открытый вопрос. Знаете где? Открытый вопрос вот здесь. Угу. Не зря я все-таки вернулся сейчас. Кстати, 30 минут, конечно, маловато я считаю, что все-таки маловато, потому что за 30 минут я успел пройти всего ничего. Так, все здесь все взял. давайте я еще осмотрюсь, потому что, по-моему, где-то еще можно было где-то что-то залезть. Не... А, нет, нет, вот, да, точно здесь не полез. Подумал, что это по сюжету. Пошел дальше такой. Ага, здесь все нормально. Потом такой мы здесь залезли. Здесь можно перепрыгнуть на всякий случай, осмотреться. Здесь ничего нет, все правильно. Не-не-не, малой, рановато, рановато ты вернулся. Потом здесь мы посмотрели, осмотрелись. Да, все, красота, идем до следующей контрольной точки. Так, нужно понять, вот как сюда залезть. А то я не очень понял, как это... Ага, здесь нельзя это сломать. Так, а как открыть ворота? Ага, к воротам по цепи вниз. Чтобы попасть туда, это скорее всего сюда... Так, это что? Это ничего, хорошо. Так. Ага. Ага, ага, ага. Ага, ага, ага, я понял. Да я знаю, что я вижу, вижу, вижу. Главное просто успеть попасть. я знаю конечно получилось что ты кстати еще с не было давно так подожди подожди ты так не спеши нам еще вот сюда О -о -о. Думаешь, тут безопасно? нет Думаю, конечно там. Так, там что у нас там а это опять предметов так, ну я думаю, что мы должны будем вернуться туда через верх. Если нельзя, будет там вернуться через верх. Так. Напрягает меня эта вся ситуация. Но вроде же этот мост не просто так туда ведет. А значит, туда есть выход. Блин, я, по-моему, что-то упускаю. Ташечку возьму. Так это сломать нельзя. Не, ну это просто подсказка. Ладно, что нам через... Ага, кстати. Заранее это сделаю. Заранее. Ну да, нам... Скорее всего оттуда, какими-то путями сюда. Ладно, буду надеяться, что это самое. Что через этот мост я туда попаду. Потому что если не попаду, то боюсь, что если мы не сможем вернуться... Вот как вот здесь, да? Вот я сейчас открою эти ворота, и, по-моему, с конца. Я же говорю. Что за вонь? Вот и ворота закрылись. Давай! Это китайцы? Не Опа. Гляньте. Быстро разводите костры! Сигмунд, ножи. Уже столько дней без мяса. <гас> Мясо? <гас> Это мы? А -а -а, ребята. А вдруг Живыми будем держать, а мясо отрезать понемножечку. Ребята, я буду один. А вы думаете у вас хватит сил? <связь> <связь> <связь> <связь> И что это такое, блядь? блядь? <связь> Ребята. алё ты там даже не думаешь, что-то делать? И ты тоже, блядь, маскированный. И Фэлса ПП наявлялась. Где? Алло. О, блядь. Лупил. Малого поймали. О, нифига себе, он ему горло перерезал. Все правильно сделал. Я иду, иду, иду, мало. Как ты, мелкий? А, страх. Ну.. Понятие воспринятие того, что он сейчас натворил. Сейчас извиняться будет, наверное. Прости меня, там отец, все такое. Ну скажи ему, все хорошо? А, он прекрасно понимает. Закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь. Паньки. Брат. То есть кого сейчас убил, стали теперь еще и посильнее, да? Видишь, они не люди. Понимаешь? Ты убил людей, они превратились в это говно. А, точно, точно. Убери топор так, так, так, подождите, я сейчас блок найду где? Ой, а тут еще и так красиво блоки надо ставить. Хорошо, то есть поворачивать к телу. Да нет, это бесполезно, вы чё? Интересно, кто их превратил сейчас в это говно? Ну, скорее всего, лес. А задание надо, да, там по заданию по опыту. О, ну ладно, он получил урон от того, что у этого мозги, это самое, как там его, превратились в фарш. Ну -ка, ну ка, покажи как еще раз. Ты получил урон, братишка А, он сейчас это самое, не это самое. Видите, не могу его использовать, потому что он все еще там планирует. Но его понять можно. Ему еще не по себе. Они вернулись. Они... Вернулись. Все кончено. Давай уйдем конечно мы скоро соберись. уйдем. Надо искать выход. Мы скоро отсюда Это уйдем. Цепь. Так, пока что мы на этом заканчиваем, потому что время все-таки время. А, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для, для обзоров, ну, такую, как эту, например, спасибо большое. И не только. Спасибо. Пока-пока.